Куда там мы пришли, Велислава? На лед. На лед. Все, теперь, Велислава, мы второго будем пробовать. На коньках. Да. наконец-то. Пробуем. Первый шаг я сделал. Мы не просто катаемся катки, мы катаемся в замерзшей речке. Да, представляете? Которая там он вот, течет еще, а здесь уже нет. <вы> мы надеемся ]erte. на это, по крайней мере. Дикий, дикий, дикий лед. <с Station> <неб�> <лёд>. Ну, <неб�> <неб�> кстати, очень близко к дому, к нашим. За две руки. Толкайся. Ну, чуть -чуть. Иди, <свят> раз, и два. И 20, три. Назад. Вот видишь, вес назад переносишь, и ты будешь падать на попу сто раз. Лыжи, Сьяна, отойди подальше маленько. Раздавит тебе. Руки надо в сторону натянуть. Там тоже веселье. Конечно, первый раз-то. Вон стоять не на Да. Ходить Давай, на ты стоишь нить. ровно, одну ногу, смотри на ногу, ногу одну в сторону, отталкиваешься, раз. Нет, ты откалкиваешься, Елисава, ногой задней, а правая нога у тебя передней, просто катится, ты не надо ездить, ничего делать. Ну иди сюда, иди. Одновременно. Вы подальше от нее, Сияны. Шпагат. Открой руки в стороны. Делай фонарики. надо постой, поделать. Сесть, стать, сесть, стать. Поделай просто. Руки вытяни. Вытяни вперед, тогда ручку. Вперед вытяни руки. И поприседай. Ну вот, поприседай, давай. Приседай, ничего, давай. Еще пришли друзьяшки, девчонки. Миша стал пока ходит на конячках. Сейчас присоединится папа хоккеист, е ей из Канады. Ну давай фонарики сделаешь, нет? надо равновесие держать и пробовать раз давай фонарики фонарики фигуристы вильса фонарики на первом дне учатся делать так что Скоро из семи руканьки приедут в Ну что, фигурист? есть. Перебежки, перебежки. О, простите, у меня варежка в кадр попадает. Российская, а ты что ли маленькая по фигурному катанию учим фонарики вперед сели сталь сели стали. раз раз раз рисуем узоры повторяем все движения фонарики все бесплатно урок быстрее фигурного катания Фонарики, фонарики. И назад такие же раз. стать Ноги ближе. Бедко. Бедко. Ну для первого раза нормально, да? Окей. Okay. С не подходи, она опасная женщина. Ну с такими-то тренерами все получится. елки да вокруг не елки какая -то. у меня ноги прям... даже развернуться смогла не бывает но показывай что научилась хм <laughs> хм